Представьте себя сейчас такой, какая вы есть. С теми недостатками, которые вы считаете за недостатки. С теми достоинствами, которые вы принимаете за достоинством. С теми качествами, которые замечают у вас окружающие. И те таланты, которые вы себе Принимаете. И представьте еще те качества, те таланты, те свойства, которые вы не замечаете, может быть, пока не раскрыли. Представьте себя полностью такой, какая вы есть. Представьте свой образ без оценок, без осуждения. без гордости, просто какой он есть именно сейчас, в данный момент. И поместите этот образ себя на левую ладонь. И представьте сейчас, Право от себя, любых размеров пока что, образ мужчины, настоящего мужчины, если он у вас есть мужа, вашего любимого, любовника, партнера или образ мужчины, о том, о котором вы мечтаете со всеми его свойствами, талантами, скрытыми, проявленными, с тем, что вы в нем боитесь. Возможно. Или, возможно, с тем, что вы в нем осуждаете. Или такие качества такого мужчину, о котором вы даже не можете себе позволить мечтать, считаете, что недостойны, его внимания, его любви. Постарайтесь почувствовать и создать именно образ мужчины таким, какой он есть. Будущего мужчины или настоящего мужчины. Мужчину, с которым вы хотели бы создать прекрасные гармоничные отношения. вы можете рассмотреть этот образ и расположить его на своей правой ладони, при необходимости уменьшить его и сейчас посмотреть внутренним взором на свои руки, на правую и левую ладонь, на левой ладони находится ваш образ такой какая вы есть на правой ладони образ вашего мужчины таким, какой он есть со всеми его внутренними, внешними достоинствами недостатками и проявлением и начните сейчас чувствовать и видеть энергию свою на левой ладони своего образа и на правой ладони энергию своего мужчины образа своего мужчины а, почувствуйте какого цвета эта энергия какой плотности какого наполнения какой силы этой энергии вибрации какого цвета и очень очень постепенно представьте что образ становится пламенем и у каждого пламени свой цвет У пламени вашего мужчины на правой ладони один цвет Это может быть голубой или синий цвет, или любой тот цвет, который вы представите. И на вашей левой ладони пламя вашей энергетики, энергетики вашего образа, такой, какая вы есть. Это может быть яркое, красное, розовое, оранжевое пламя. Просто посмотрите на этого два пламени, Почувствуйте еще раз, чем они отличаются, чем похожи, какое пламя для вас кажется более приятным или более тяжелым, или более неприятным. Просто примите, что сейчас это Так. И очень медленно и спокойно вы можете приближать свои руки к друг другу. Можно физически использовать руки, а можно тело оставить без движения и просто в медитации представлять свои ладони. А на них пламя, на левой ладони пламя вашего образа такая, какая вы есть, а на правой ладони вашего мужчины такой какой он есть независимо от того есть у вас сейчас настоящий мужчина или нет это уже ваш мужчина и так вы очень медленно и спокойно приближаете ладони все ближе и ближе к друг другу до конца их не соединяя, вы видите ощущаете, как два пламени начинают взаимодействовать между собой, очень медленно-медленно и спокойно соединяться, соединяться в такой танец, в какую-то замысловатую фигуру. И начинает увеличиваться у кого-то. Начинает меняться ее структура, наполнение. Возможно, становится единый другой цвет. Или вы видите такие красивые движения, танец, капелек, взаимодействие цвета. И представьте себя сейчас в очень хорошем настроении дух. Представьте, что вы есть Бог, который создает любовь. И этот Бог сейчас создает безопасное пространство для этих двух прекрасных, прекрасных энергий, для вашей энергии и энергии вашего мужчины. Это пространство вы представляете впереди в виде сферы с таким светлым, белоснежным или золотистым, желтым цветом. И в эту сферу вы медленно и спокойно, протягивая свои руки к ней, или сфера приближается к вам, вы погружаете две соединенные энергии, мужскую и женскую, и отпускаете вы ее в это безопасное пространство любви, счастья и наслаждения, и там вы смотрите на себя, на этого мужчину, как вы с ним взаимодействуете вместе, насколько вы гармоничны и в балансе находите, несмотря на то, что вы совершенно разные. Каждый из вас находит в себе какие-то недостатки и достоинства, и, возможно, он ошибается и в том, и в другом. Кто-то реализует свои таланты, а кто-то только еще начинает догадываться, какие они у него есть. И с этими со всеми уникальными и неповторимыми особенностями, с этим уникальным и неповторимым моментом своего пути развития, у каждого он свой, вы видите, как в этом безопасном пространстве. Именно эти два человека совершенно гармонично, неповторимо могут вместе быть и могут вместе взаимодействовать. Вы можете послушать их разговоры. Вы можете насладиться их взаимопониманием, картинами из их жизни, их взаимной поддержкой, любовью, нежностью, их щедрым обменом энергии между собой. просто наслаждаться, наслаждаться этим видом и постепенно-постепенно начать чувствовать в себе, как у вас это отзывается, как у вас отзывается смотреть на счастливые, взаимоприятные, взаимовыгодные, гармоничные отношения между собой и вашим мужчиной. Почувствуйте, как вам дышится сейчас, когда вы все это видите и начинаете принимать, что это возможно. Почувствуйте, как вы начинаете наполняться энергией, любви, веры и надежды. Почувствуйте, как вы начинаете сиять изнутри. И в тот момент, когда вам захочется просто обнять эту сферу с нежностью, с принятием, с любовью и принять ее в свое тело, Принять эти прекрасные нежные отношения. Принять наполненность. Принять наслаждение и удовольствие. И никому больше не отдавать. Когда вы будете готовы, примите эту сферу с безопасным пространством ваших гармоничных отношений. Вашей сбалансированной энергии, мужской и женской, с Вашими счастливыми вибрациями взаимоотношений. Примите это просто в тело и начните дышать изнутри воздухом гармонии. вдыхая, все больше и больше распространяя эту гармонию внутри себя, а выдыхая, распространяя эту гармонию и счастье в свое пространство, в свою жизнь, и позвольте себе несколько минут просто осознанно подышать, продышать ваши гармоничные отношения. При вдохе вы распространяете сферу своих гармоничных отношений внутри. И при выдохе вы распространяете свои гармоничные отношения вовне, в свою жизнь. Вдох следует за выдохом, а выдох следует за вдохом. Просто дышите, дышите и будьте счастливы. С любовью, Юлия Сагайтиса.